На вездеходах. Слушай, приятель, я думаю, путь в Атлантиду наверняка будет не из легких. Но тебе повезло. У нас есть ультрасовременные, практичные вездеходы, оснащенные нитроглицерином, буром, огнеметами, сигнальными ракетами. Плюс еще есть шланги, фитили, Освежители воздуха штук двести-триста с ароматом пихты, мои любимые. Эй, ты! Я бы на твоем месте это не трогал. С нитроглицерином вообще шутки плохи. Одни машины в чем-то лучше других, ну знаешь, вроде бы везде пройдут, но потом глядишь, им тоже не все под силу. Но можешь не волноваться, я позабочусь обо всем, что тебе понадобится. Так что ты знай себе, прокладывай дорогу так. А сейчас я расскажу тебе, как всем этим управлять. Для начала найди-ка у себя на клавиатуре клавиши-стрелки. Их там четыре штуки. Этими стрелками ты можешь поворачивать, и за первой машиной поедут следом все остальные. А если нужно будет поменять машины местами, нажми клавишу «Shift». Если одна из твоих машин ломается, бум, нужно будет выбирать ей замену из того, что осталось. Когда нужных машин больше не останется, игра закончится. И придется начинать заново. Чтобы попасть на следующий уровень, нужно найти выход. Только и всего. По-моему, просто. Ну, теперь можно начинать. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед!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 Начать игру Начинаю отсчет Три, два, один Вперед! Ты держишься молодцом. Думаю, теперь можно приступить к задаче посерьезней. Впереди нас ждет еще целая куча завалов, и они будут куда больше по размеру. Плюс, тебе надо будет самостоятельно выбирать машины на свой страх и риск. Но знаешь, ты обязательно справишься. Я так думаю. Эй, ты, я бы на твоем месте это не трогал. С нитроглицерином вообще шутки плохи. На твоем месте я бы взял, скажем, э, три машины для начала. Ты вот что учти. Если до выхода далековато машина впереди, может и перегреться, и тогда придется туго. Так что, друг, за рулом чурный спа. Короче, жми на газ. Эй, посмотри, что стряслось. Плохо дело. Первая машина перегрелась. Теперь надо бы переставить ее назад. Для этого нажми клавишу Shift. Когда машина восстановится, можно будет снова ее использовать, если что. Гейзеры лучше обходить стороной. Ничего с ними не поделаешь, да и пар от них уж больно горячий. И еще. Может, и не стоит говорить, но будь начеку вот с ним. Ну, кажется, мы готовы на все сто, так что, пожалуй, можно начинать. Выбери на зеленой панели три машины, какие хочешь. Потом перетащи их оттуда на синюю панель. А если вдруг передумаешь, возьми и поменяй любую из них на другую. Почему бы и нет? Походная кухня. Мостоукладчик. Бур. Автоцистерна. Скорая. Бомбардир. Подрывник. Бульдозер Мостоукладчик Мостоукладчик Автоцистерна Бур. Бур Ну что, поехали? Начинаю отсчет Три, два, один Вперед! Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! Выбери на зеленой панели три машины, какие хочешь. Потом перетащи бульдозер. Пок... Подрывник. Показатели машин. Походная кухня. Ну что, поехали. Начинаю отсчет. Три, два, один.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 Ну что, поехали? Начать. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед. Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! Выбери на зеленой панели три машины. Какие? Мостоукладчик. Показатели машин. Бур. Показатели машин. Бур. Автоцистерна. Бульдозер. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! озер уровень бур скорая походная кухня ну что поехали начинаю отсчет три два один вперед Выбери на зеленой панели три машины, какие хочешь. Автоцистерна. Бомбардир. Показатели машин. Под... Подрывник. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Уже интересно. Выбери на зеленой панели три машины, какие хочешь. Потом перетащи их оттуда на синюю скоро. Ну что, поехали? Дозер. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! на зеленый. Бульдозер. Мостоукладчик. Показатели машин. Показатели машин. Бульдозер. Бульдоз... Автоцистерна. Автоцистерна. Показатели ма... Скорая. Ну что, поехали? Начать игру. Начинаю отсчет. 3, 2, 1. Вперед. Поехали. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед. укладчик. Выбери на зеленой панели. Бульдозер Походная кухня. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! перенаселенный бомба автоцистерна подрывник показатели машин скорая бомб... бомбардир ну что поехали автоцистерна начинаю отсчет три два один вперед Мост мост, укладчик. Буль бульдозер. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Мост подрыв... укладчик. Подскорая. Показатели машины. Подрывник. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед. Буль бомбардир Показ... Автоцистерна. Ну что, поехали? Начать игру. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед. Горая. Бу... Мостоукладчик. Походная кухня. Ну что, поехали? Начать. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Подружник. Ну что, поехали. Бульдозер. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед. Ты молочина. Так держать. Но! Прежде чем мы перейдем к самому жесткому этапу, я должен сказать, будет трудно просто. Караул! Эй, ты! Я бы на твоем месте это не трогал. С нитроглицерином вообще шутки плохи. Да, техника у нас потихоньку изнашивается. Так что я бы на твоем месте хорошенько подумал, что выбрать. Придется взять только то, без чего никак уж ну не обойтись.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 Бульдозер. Подрывник. Походная кухня. Поход... Бомбардир. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Автоцистерна. Ну что, поехали? Показатели машин. Мостоукладчик. Ну что, поехали? На... Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед. Выбери на зеленой панели три машины, какие хочешь, потом перетащи их оттуда на синюю подрывну. Показатели машин. Походная кухня. Бульдозер. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Поехали! Показатели машины. Автоцистерна! Выбери машину. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед. Мост-укладчик. Ну что, поехали? Выбери на зеленой панели три машины. Какие хочешь. Бульдозер. Уровень. Бур мост. Баба, автоцистерна. Бульдозер. Абу. Мост. Укладчик. Мо, бульдозер Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! Ну что, поехали? Начинаю отсчет Три, два, один Вперед! Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед. <звы> Мост укладчик. Ну что, поехали?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 Выбери на зеленой панели три машины, какие хочешь. Потом перетащи их оттуда на синюю панель. Походная кухня. Бульдоз, бульдозер. Показатели, Маш. Бур. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Охот укладчик. Ну что, поехали? Показатели машин. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! То цистерна. Ну что, поехали? Абур! Ну что, поехали? Показатели машин Начать игру. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед!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 Возьми и поменяй любую из них на другую. О. Подрывник. Выбери машину. Показатель. Скорая. Ты. А скорая. Показатели маши. Бульдо бульдозер. Ну что, поехали? Показатели машин Начинаю отсчет Три, два, один Вперед! Мостоукладчик. Ну что, поехали? Начать игру. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед. Поехали. Автоцистерна. Ну что, поехали? Начать игру. Начинаю отсчет. Три, два один вперед бульдозер ну что поехали уровень Сэр, скоро я. Ну что, поехали? Начинаю отсчет: три, два, один вперед! Убери на зеленой панели три машины, какие хочешь, потом перетащи бомбардир, подрывник, По Бульдозе. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Абу, мостоукладчик. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! Поехали! Автоцистерна. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! На зеленой панели три машины, какие хочешь. Потом перетащи их оттуда на синюю панель. А если вдруг подрывник. Показатели маршрут. Бомбардир. Бульдозер. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Мостоукладчик. Ну что, поехали? Бульдозер. Ну что, поехали? Начать игру. Мост укладчик. Ну что, поехали?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 Показатели машин. Бомбардир. Показатели машин. Показатели машин. Ск Скорая. Мост, походная кухня. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Начинаю отсчёт. Три, два, один, вперёд! Три, два, один, вперёд! Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Мостоукладчик. Ну что, поехали? Начать игру. Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Выбери на зеленой панели три мощ... Автоцистерна! Бур! Мостоукладчик! Бур! Ну что, поехали? Начать! Начинаю отсчет! Три! Два! Один! Вперед! Ну что, поехали? Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! Начинаю отсчет. 3, 2, 1. Вперед! Мост -укладчик. Ну что, поехали? Поехали! Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! Бомбардир, бульбаск, автосерр, бу, мостулков, походное глушто! Ну поехали! Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед. Начинаю отсчет. Три, два, один. Вперед! Поехали! А падрывут! Ну что, поехали? Начать игру! Начинаю отсчет! Три, два, один! Вперед! Начинаю отсчет. Три, два, один, вперед! можно домой ну что тебе есть чем гордиться весь этот трудный путь пройден до конца превосходненько если захочешь пить из игры нажми сюда а решишь сыграть еще выбирая любой уровень на панели управления осторожней не советую это трогать не детям не игрушка Выбери на зеленый. Чтобы попасть на следующий уровень, надо найти вихар. Пойду возьму сумочку.